Во-первых, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы сюда пришли. Мне очень лестно, что вы заинтересовались нашей сегодняшней темой. Я хотел бы поблагодарить премию Просветитель и Курилку Гутенберга за то, что это мероприятие было организовано. Ну и сразу перейти к делу поговорить о том, что мы знаем про название народов, про то, откуда они берутся, каково бывает их происхождение и что мы вообще говоря знаем про э, происхождение слов. Потому что мне как лингвисту, конечно, э, этот вопрос очень часто задают. Ну, то есть, есть два таких... Э, важных вопросов, которые задают лингвисты. Это первый это вопрос, как правильно. Второй вопрос, откуда произошло какое-нибудь слово. Ну вопрос, как правильно, лингвисты обычно не любят, потому что э, мы как-то предпочитаем описывать реальность, а не э, заставлять людей там, говорить в соответствии с каким-то словарем. А вопрос, откуда произошло какое-то слово? Ну, я вполне люблю, потому что я много занимался исторической лингвистикой, и поэтому часто действительно этот вопрос приходится слышать. Ну вот про некоторый класс слов мне, собственно говоря, хотелось бы сегодня вам рассказать. Ну, началось все это с проекта, который мы делали на сайте Arzamas. Вместе с сайтом Arzamas это были такие вот карточки под названием «Этноним дня», где... Каждый день в течение 20 дней появлялась какая-нибудь написанная мною статья про историю разных названий народов. Ну, Естественно, некоторые из этих статей вызывали бурное обсуждение. Ну, понятно, что статья про украинцев, конечно, про белорусов не могла, не, не могла пройти незамеченной. Еще в каких-то других вещах меня обвиняли. Но я, естественно, много интересного о себе узнал. Я узнал, что я антисемит, сионист, кто только, кто только не, да, как-то все одновременно при этом, ну ладно, уж почему бы и нет. Э -э, Но ну вот это был вообще довольно интересный проект, который э -э, заста заставил многих людей, э -э, в первую очередь автора этих карточек, то есть меня задуматься о том, как вообще все такие вещи устроены, и что интересно рассказать про название народов. И это очень важный вопрос, который выводят нас вообще на понимание того, что, что мы знаем про этимологию, про происхождение слов и что мы хотим от этимологии, от этой области науки, да, от, этой науки, которая занимается историей слов. Ну, потому что вообще говоря, вот есть этимология, да, люди часто интересуются вопросом происхождения слов, но вопрос, э, на который нам важно ответить, это до какой глубины мы, собственно говоря, э, готовы отвечать на такие вопросы. То есть, если э, задается вопрос, Откуда произошло слово X, да, слово? Что это значит? Докуда мне надо дойти в ответ на этот вопрос? Ну, да, вот такой простой пример, да? Возьмем, например, слово библиотека. Вот мы с вами находимся в библиотеке. Вот это слово прямо и возьмем. Что отвечает на вопрос, откуда это слово произошло? Ну, можно сказать, это слово греческого происхождения, да. Это вполне. Корректный ответ на этот вопрос, все вполне разумно, но в каком-то смысле, наверное, мало. Наверное, хотелось бы узнать что-то такое длинное слово, которое, наверное, по-гречески что-то значит, на какие части, может быть, члениться. Это было бы интересно выяснить. Но тогда можно дальше ответить следующее. Можно сказать, что «библион» по-гречески – это значит «книга», «тека» – это «хранилище», так что «библиотека» – это, соответственно, «хранилище книг» по-гречески. Это такой следующий уровень ответа на этот вопрос. Дальше возникает вопрос, а э, почему, вообще говоря, библион — это книга, а тхэка — это хранилище? Да? Откуда эти слова? На них мы тоже можем ответить. Да? То есть можно сказать, что э, библион происходит от названия города Библ, где делали пергамент. Да? Слово тхэка от корня дхэх, дхэх индоевропейского, который значит «класть», который мы находим в современном русском языке, например, в, корне, в слове «деть», «делать». Э, но... Дальше возникает следующий вопрос. А почему, откуда вообще корень Дхэх? Что, что это такое? Откуда название города Библ? И тут, видимо, уже этимология бессильна. До какого-то уровня мы доходим, но дальше есть все-таки место, где мы объяснить не можем, почему дэх значит класть, почему Библ так называется. Ну, непонятно. Но, в принципе, к счастью для лингвистов и их авторитета, ну вот в этой цепочке люди обычно останавливаются где-то раньше. То есть обычно ответ второго типа, что библионная книга от Хэка это хранилище, удовлетворяет любопытного слушателя, хотя, строго говоря, не очень понятно формально, почему это так, да, почему это достаточный ответ, но кажется, что, в общем, довольно неплохо. Но вот случай с названиями народов, которые, вообще говоря, почти именно собственные, здесь... Ответ гораздо проще. Да? То есть, когда мы интересуемся, откуда взялось там слово «шведы», «русские», «англичане», да, мы понимаем, что это фактически название, условное название некоторых групп лиц. Они, конечно, не пишутся по-русски с большой буквы, в отличие, например, от английского языка. Но в принципе в таких вещах все совершенно понятно и прозрачно, до какого уровня должна доходить этимология. Ну, там, если меня спрашивают, откуда произошло имя Александр, да, то я могу сказать, что это из греческого и корень «алекс» э, значит «защищать», Андер, значит э, «мужчина». И, вообще говоря, когда мы сводим имена собственные к возводим именно собственное к чему-то более древнему, да, то фактически разумный уровень темологии, до которого должна доходить, это значит сделать имя собственное не именем собственным. Да, то есть понять, в какой момент не имя собственное стало собственным названием. Да, то есть надо понять, что это слово значило до того, как оно стало таким вот ярлыком, который приклеивается на, на какого-то человека или на, на какую-то группу людей, и что это, собственно говоря, обозначало до того? Глубже можно не заходить. Но это не значит, что у нас беспроблемная история. Это не значит, что все такие вещи совершенно понятны. Да? То есть вот с именем Александр все более-менее понятно. Названиями народов история часто бывает более сложная, более запутанная. Но ну вот несколько таких запутанных историй мы с вами разберем. Ну вот глубина, до которой мы будем доходить, повторяю, понятность. Глубина – это каждый раз уровень понимания, что это слово значило, пока оно не было именем собственного, пока оно не было таким вот кирлычком, который приклеен и не описывает уже никаких свойств, да, а просто вот является в каком-то смысле названием некоторой группы людей. Так что вот это то, о чем мы сегодня поговорим. Ну, вообще говоря, мы понимаем, что часто название народов связано с названиями стран. Часто территории и люди, и группы людей называются какими-то похожими, близкими друг к другу словами. Ну, вот, например, там, можно э, вспомнить, что во Франции живут французы, да, в Италии живут итальянцы. у них всегда. В Германии живут не германцы, а немцы, правда? Да. Так что... Идеально, идеально легко не работает, но тем не менее. И важно здесь то, что существует два возможных направления образования названий. То есть иногда бывает так, что название народов образуется от названий стран, иногда бывает так, что название стран образуется от названий народов. Это иногда бывает довольно хорошо видно. Ну вот Если мы возьмем, например, слова «Исландия», «Гренландия» и «Финляндия», ну, Гренландия не страна в строгом смысле этого слова, да, но тем не менее большая территория, остров, принадлежащий Дании, но, э, можно считать для наших нужд вполне себе тем же самым, что Исландия и Финляндия. Но другое дело, что житель Исландии называется исландец, житель Гренландии называется гренландец, а житель Финляндии называется фин. Да, если вы посмотрите на эти три слова, то вы обнаружите, что, вообще говоря, здесь вот первично название страны, ну, собственно, land, понятно, по-германски, э, в германских языках по-английски, по-скандинавски, по-немецки, это земля, да, то есть исландец – это буквально житель какой-то земли. Ну, если переводиться скандинавских языков, Исланд, то это ледяная земля. Гренландец – житель зеленой земли, соответственно. А вот фин, да, Финляндия, это наоборот земля финнов. И вот получается, что здесь возможны два вот этих вот направления. То есть может быть от страны народ, а может быть от народа страна. И в этом смысле вот интересно разобраться, как это устроено. Ну, вот, начнем для примера с исландцев и гренландцев. Да, значит, вот мы с вами уже обсудили, что исландцы – это жители страны льда, гренландцы – это, соответственно, жители зеленой страны. Да, но здесь есть много разных интересных проблем, которые стоит упомянуть. Во-первых, возникает следующий вопрос, почему Гренландия – зеленая страна? Да, что там в Гренландии зеленого? Да, на эту тему в скандинавских сагах – в исландских сагах есть э, ответ, потому что э, Гренландию открыл э, викинг Эйрик Рыжий и назвал Гренландию «зеленой страной» в рекламных целях. Да, потому что возбирается, что он сказал, что надо назвать страну хорошо, иначе туда люди не поедут. Ну, в общем, действительно довольно резонно. Не очень понятно, зачем еще ехать в Гренландию, если только тебя не обманут названием. Но викинги э, поддались на эту уловку. Основали в Гренландии какие-то свои поселения. Но вот действительно, гренландцы так, буквально жители зеленой страны. Исландия в этом смысле называется честнее. Да? Ледяная страна как-то это вот все-таки э, ближе к реальности. Э, но важно то, что гренландцами, Гренлендингер, например, по... Э, Древне-скандинавские по-древне-исландски назывались только исландцы, только гренландцы-скандинавы. Вот перед вами изображение вот таких вот симпатичных девушек, в которых, как вы видите, явно не скандинавские черты лица, а скорее эскимосские. Вот эскимосы этим словом по-древне-исландски никогда не назывались. Это еще одно интересное соображение, которое нам показывает, что часто бывает так, что, вообще говоря, некоторые группы, которые снаружи карутся гомогенными ну, то есть э, похожими внутри себя внутри в общем очень различные да? но мы понимаем что нам с нашего расстояния совершенно все равно какие там гренландцы кто там, скандинавская э, э, скандинавская часть населения или э, э, э, эскимодская часть населения понятно что в средние века это было чрезвычайно важно это были в общем э, противоборствующие группы и, соответственно э, поэтому конечно это название то сейчас мы говорим гренландцы про все про их про, про потомков их всех а вообще-то раньше это было более узкое обозначение. То есть, заметьте, слово гренландцы еще и расширилось. Но вот э, гренландские эскимосы по древнеисландски назывались скрейлингар. Буквально скрэлингер, да, по-русски Это иногда их переводят как скреллинги Но вот даже можно встретить иногда В русской литературе, скажем, у Николая Гумилева В поэме Гондла есть такие строки Что даже скреллинги Псы, а не волки Нападая ночною порой Истребили за морем поселки Обретенные некогда мной Говорит скандинавский исландский конунг э, Заметьте, скреллинги да, Псы, а не волки Какое-то такое явно ругательное название Почему Откуда взялось это название? Почему гренландцы называют почему скандинавы называли гренландцев местных скреллингами, да, скимосов? Но ответ на это очень простой. Видимо, это производная от древнескандинавского глагола скрекя, которая обозначает кричать, орать. Это такие вот орущие. Что значит орущие? Да, это те, которые издают непонятные звуки. Это довольно характерный тип наименования другого народа, да, потому что что они там говорят совершенно непонятно. Ну и вот, значит, вот что-то там орут невнятное. Вот мы их назовем кричащими или скреллингами. Но вот что более интересно, это то, что гренландские скемосы сейчас называют себя словом «калалек», который восходит к этому самому слову вот к этому самому древнескандинавскому «скреллингер». То есть, смотрите, Исландцы приехали, назвали местное население презрительным словом «орущие». Дальше местное население это слово усвоило и перенесло его на себя. Настолько хорошо, что в отличие от остальных эскимосов, они теперь себя называют так, а остальные эскимосы себя называют словом «инуит», которое означает «люди». Да, вот Они себя перестали называть людьми, стали называть буквально «орущими». Ну, понятно, что сейчас, сейчас этого никто не помнит. Да, то есть… Э Конечно, этимология таких названий э непрозрачна, но тем более, что понятно, что по-гренландски оно очень сильно изменилось. Ну, потому что, например, по-гренландски сочетание сочетаниеск в начале слова непроизносимо, да, вот оно заменилось на к и всякие такие вещи. Но вот получилось, что произошло, во-первых, какое-то такое изменение, а во-вторых, прежнее ругательное внешнее название э некоторая группа людей приняла на себя. И это. Довольно интересная история, которая довольно типична для разных обозначений народов. Довольно типично, что появляются какие-то названия извне, довольно типично, что названия меняются, довольно типично, что одно название приходит на смену к другому, на смену к другому, ну вот как-то примерно так все это, в общем, и работает. А, то есть, смотрите. У нас бывают два типа названий народов, то, что называется этнонимы и экзотнонимы. этнонимы это то, как народ называет сам себя. Экзоэтноним — это то, как народ называют другие. И, как вы прекрасно знаете, они часто бывают довольно разные. Ну, например, немцы себя называют словом Deutsche, а по-русски мы говорим немцы, по-английски это называется Germans, но про это слово мы еще поговорим. Ну и вот тут, как раз, это такая вот важная точка, где может происходить. Изменения, да, потому что одно название может сменяться другим, например, там, внутреннее название может заменяться э, названием, пришедшим извне или наоборот. И это как раз бывает довольно интересно наблюдать. И поскольку эти end и exit часто различны просто неузнаваемости, да, ну, как в случае с инуит и скрелингер, или немцы и дойче, да, то часто это довольно хорошо видно. Ну, вот, пример немца, да, с которых э Дерзкая кружечка, да, ну вот такого вот довольно много. Что вообще говоря, означает русское слово немцы? Да, то есть русское слово немцы это те, кто не говорит. Да, это не мы. И в принципе, это слово по-русски могло означать э, разные вещи в разные периоды истории русского языка. А, вот такой текст 1588 года, в котором говорится: про, там что-то рассказывается про то, какие пошлины, с кого надо брать. Сообщается следующее: А с немец, с англинских, из барабанских, и с шпанских, и сыных немец, и мать давая проезжие пошлина велена, потому же, как и с русских людей. То есть надо брать с, вот этих, с английских немцев. Брабанских немцев, испанских немцев и всех остальных немцев такую же пошлину, как с русских. То есть смотрите, это с точки зрения современного русского языка картина очень странная, да? Что такое английские немцы? Мы бы сейчас сказали англичане. Брабанские немцы – это кто? Это ну бельгийцы, наверное, скорее, да. Испанские немцы – это испанцы, а да, все остальные немцы – все прочие иностранцы. Да, то есть словом «немцы» называются в этом тексте «любые иностранцы». И потом, как вы понимаете, это значение довольно сильно сужается. То есть это значение этого слова, оно обозначало всех иностранцев вообще, стало обозначать один конкретный народ. ну фактически, даже понятно почему, да, потому что немцы – это ближайший к славянам западноевропейский неславянский народ с сильно отличным языком. Да, поляк, он все-таки не является немцем в том же смысле, что... Э германский, что немец из Германии, потому что поляк э, по-русски все-таки как-то что-то там понимает и может что-нибудь изъясниться, а немец, говорящий только по-немецки, конечно, не может. Да, и в этом смысле э, понятно, почему это значение вот перешло на конкретных, ближайших э, иностранцев. Э, но это сужение вообще-то довольно э, такое окончательное сужение, закрепившееся довольно недавнее, потому что, в принципе, бывало Бывало разное. Да, то есть бывали какие-то э, всякие э, интересные и не очень э, тривиальные вещи. Да, то есть, ну, например, в повести, в «Повести временных лет» при этом есть э, слово «немцы». Да, то есть оно обозначает какую-то какую -то народность, но не идеально понятно, какую. Да, вот там перечислены, например, «варяги», «свеи», урмане, «готы», «русь». Агляне, англичане, галичане, Волохове, э, римляне, немцы, корлязи, э, королинги каролин, буквально, венедицы, фрягове и так далее. Венедицы, да, это жители Венеции. Вот тут вот не очень понятно, кого обозначают это, кого обозначают это слово немцы. Да, то есть, возможно, э, возможно, разные интерпретации, потому что всякие германские народы здесь перечислены в начале. Варяги, э, собственно, скандинавы, свеи, шведы, урмане. Э, не очень ясно, опять же, кто это, может быть, германцы, может быть и нет, готы, так что э, вот слово "немцы" оно такое довольно мутное. Это сейчас оно кажется нам совершенно ясным и прозрачным, раньше это было в общем не так. Но вообще говоря, если вы э, посмотрите на э, эти вот слова "немцы", "скреллинги", да, то есть люди, которые не говорят на нашем языке, такой довольно типичный способ образования экзоэтнонима, то есть внешнего названия народа, да, Когда мы берем, э, берем какую-то группу и называем ее плохо говорящей, потому что, ну, вот какие-то люди говорящие на другом языке, немцы, вот скреллинги. самое известное слово такого рода это, конечно, слово варвары, э, слово барбарос, греческое, которое означает э, человека, который говорит барбар, э, барбар, да. бар какие-то непонятные каши у него во рту. Что он говорит непонятно, по-гречески не говорит, но слово «варвары» отсюда, собственно говоря, и происходит. Ну вот э, слово э, «варвары» в некоторых современных, э, некоторые, ну, оно сейчас обозначает что-то ругательное и неприятное, но есть, по крайней мере, один народ, который э, этим словом так сейчас и называется. Ну вот вы видите вот здесь вот тоже картиночку с представителями этого народа, это берберы. В Африке, да, в Афр североафриканский народ, но понятно, что это как раз были такие для греков типичные варвары, да, то есть те, кто с ними близко, да, с кем они сталкивались, но вот по-гречески не говорят. Но сейчас мы называем их словом берберы, и никакого оттенка варварства мы не вкладываем. Да? Ну, берберы – ну, такое нормальное слово, название, ничего особенного. Точно так же, как гренландское слово «калалек» – ничего уже уничтожительного не несет, не обозначает людей, которых, которые там на чем-то не говорят. Так что получается, что название народов, в общем, часто образуется примерно таким образом, приходит извне, иногда подхватываются самими этими народами. Ну, возвращаясь к немцам, как называются немцы по-английски? По-английски они называются Germans, и это очень странное слово, происхождение которого мы не знаем. Оно встречается в латинских источниках, начиная с Юлия Цезаря, но откуда оно взялось, не очень понятно. И по одной из версий, German может быть торо того же происхождения. Да? Может быть, это от древнеирландского глагола гарим, который означает кричать. И тогда... Германцы тоже какие-то орущие, да, точно так же, как скрелинги, да? получается, что вот все ходят по кругу, да, то есть, э, этих обозвали орущими, непонятно что, потом они обозвали сами кого-то еще орущими, непонятно что, ну, вот как так это работает. Э, но есть другие версии, есть версия, что, может быть, это от э, ирландского гарь, которое значит сосед, тогда это э, другого типа названия, да, но тоже вот название соседи, близлежащие. Но, тем не менее, очень-очень непонятная этимология. Да? Казалось бы, вот все э, такое распространенное слово для названия такой важной в современном мире нации. Но, тем не менее, этимологии у него внятной нет. Но вообще, немцы ведь называются в разных языках еще очень по-разному. Но вот если вы э, посмотрите то, как они называются по-немецки, то они называются Deutsch. Deutsche, немцы, по-итальянски, например, это то же самое название, Tedesco, по-итальянски немецкий язык, Tedeschi, по-итальянски немцы. Откуда берется это слово? А это слово прилагательное, это как раз пример эндоэтнонима, то есть название народов изнутри, то, как себя сами назвали представители этого народа, но вот слово Deutsche, потому что э, вообще говоря... В раннем средневековье, в там, перв... большую часть первого тысячелетия представления о немцах как о едином народе не было, было представление, что вот существуют баварцы, существуют э, тюринги, существуют саксы, существуют алиманы, кто угодно, да. Но вот идея, что есть единые какие-то немцы, они в этой идее достаточно поздние. Но вот. Их язык явно похожий, и с 8 века примерно появляется его название «народный» в противопоставлении латинскому языку. Это слово «народный» происходит от древнего немецкого слова деот, э, которое значит «народ», буквально значит, от него образуется слово «diutisk», да, вот такое вот э, словечко, которое деот — «народ», «diutisk» — буквально «народный», ну суффикс «иск» — это, собственно, тот же самый суффикс, что русское «ск», то есть «народский», буквально, если переводить, и древнеевропейское диалекты дает нам это современное deutsch, а в латинский источник она заимствуется как теодискус, и отсюда берется, ну и в романские языки, в итальянский в частности, значит, оттуда берется это tedesco. Так что слово deutsch означает буквально просто народный язык изначально, а потом уже начинает обозначать целый народ. Да, то есть немцы, если говорить дословно, переводить с древневерхнемецкого языка, это такой народный народ. Да, такая вот масло масляное, но тем не менее, да, получается, от названия языка берется название народа. Ну, э, более того, тем же самым словом народный ⁇ по-английски называется другой германский народ. Да, то есть это Deutsch по-английски ему соответствует слово ⁇ дач ⁇ Это кто у нас ⁇ дач ⁇ это голландцы, да. Значит, главное не путать голландцев и датчан. датчан датский язык по-английски Danish, так что датча э, это все-таки голландский, нидерландский, э, нидерландский э, язык и голландцы в смысле нидерландцы. Э, ну вот в, такая вот интересная история этого слова. Но ну и более того, у него есть еще один латинский аналог, который мы знаем. То есть у него есть другая латинизированная форма. Э, это слово, это форма теутонес, да, то есть тефтоны, тевтонский орден, это тоже буквально народники, так, если буквально переводить. А вообще похоже, что это слово дейт, äh, древневерхнемецкое, родственно, например, славянскому слову, э, родственна славянскому как слово чудь, да, название народов, да, но мы знаем чудское озеро, дойч да, фактически можно перевести как чудской при некотором желании на русский язык. Да, то есть буквально народный, но такая вот нетривиальная история. Э, ну, и это еще не все с названиями немцев, потому что по-французски немцы, по немцы называются еще не так. По-французски немцы называются альмом э, От названия одного из тех самых племен, да, алеманов, которые... Э, Одно из германских племен, жившее на территории юго-запада современной Германии, современной Швейцарии, ну, понятно, ближе всего к французской территории. И вот это название стало названием для всего немецкого языка и для всех немцев по-французски. Мы при этом понимаем, что это название, то есть, получается, тем самым оно довольно сильно расширило значение, как мы уже видели, что... Э Названия могут сужать значение, например, да, были немцы, да, любые иностранцы. Сейчас немцы – это конкретные, вот, конкретные немцы из Германии. А в, э, в слове «альман» случилось наоборот. То есть алеманы, алеманы стали называть всех, и саксов, и тюрингов, и баварцев и так далее. Само слово кстати тоже интересного происхождения, потому что э, оно обозначает… А, все, все понятно, кто знает немецкий язык, ну и даже английский «алеман», да, это Аль это все, Ман это люди. Да, буквально, буквально называется все люди. Это тоже такой типичный источник для названий народов слова, которые обозначают люди. Вот у алиманов при этом были, ну, есть, как хотите, близкие, близкие родственники среди германских племен, которые называются швабы. То есть швабы тоже живут на, на, на юго-западе Германии и. Вот э, название Швабы буквально от корня, до европейского корня "сво", которое "свой", которое буквально, то есть буквально Швабы это свои люди, да, свои, своики такие вот. И э, этот корень тоже довольно типичен для того, чтобы использоваться в названиях народов, какой-нибудь э, Шведы, свер, да, ровно от того же корня. Ну, древнешведская свер, да, пожалуйста, тоже буквально «свои». Вот вам еще одно название племени, которое восходит к, так, к такому обозначению. То есть получается, что э, еще один важный источник названия народа, уже на сей раз внутренних, внутренний, это слова типа «свои» или просто «люди». Да? Вот мы все тут собрались, мы себя называем «люди», да, и часто это становится названием народа, то есть получается, что слово "люди" может сужать значение, сужать значение но вот потому что э, называли, так называли себя изнутри, то есть до того мы с вами видели много примеров названий снаружи, а вот э, эти названия, которые восходят к словам типа "люди" или "свои", это обычные названия изнутри, когда себя называют людьми, а остальные как-то такие непонятные. Э, ну вот э, еще один пример такого э, народа, где много, много встречается, э, где слово «люди» стало одним из важных названий. Вот это перед вами фотография, на которой изображены э, камасинцы. Это народ, живший на юге Красноярского края. Это один из э, самодийских э, народов. Это одна, такая важная языковая э, семья группа в распространенной территории Сибири, близкородственные самодийские язык и финогорским языкам. Ну и вот к ней относятся, к числу самадейцев относятся э, энцы, ненцы, селькупы, нганасаны. Вот это четыре основных самадейских языка, да, вот комасинцы, э, комасинцы, э, сейчас с языком, с языком уже все плохо, а вот энцкие, э, ненцкие, селькупский, нганасанский еще до какой-то степени все существуют. Ну вот если вы посмотрите на слова... Э, Ненецкий, энецкий, ингонасанский. То вы обнаружите, что они очень похожи, собственно. Энец, Ненец, Ингонас, да, это все э, слово "человек" на этих языках. То есть, опять же, эти народы называют себя люди. Э, ну вот э, примерно так же, как мы с вами видели, как алиманы тоже, да, э, люди. Ну вот, э, да, вот эта вот территория их распространения, да, вот вы видите, вот э, на карте Сибири вот э, они вот здесь вот, вот такая вот. Э, Довольно большая, но понятно, что это не то, что, не то, что означало, что всю эту территорию как-то массово занимают представители этих народов. Их довольно мало, к сожалению, строго говоря. Но, тем не менее, вот распространены они там. И вот это да все обозначает людей. Но это одно и то же слово в разных значениях. И среди народов России есть и другие народы, которые называются словом э, типа «человек». Ну, Например, вот слово «мордва», «мордвин». Да, тут э, еще очень сложно как называть жителей Мордовии. Да, слово мордовец э, может быть, нам кажется более естественным, но э, оно как-то не, не очень котируется, э, не, на самом деле не очень распространено. Э, вот Оно восходит к э, мордовскому. Мордовский языков существует два, Макшанский и арзианский слово мирде, которое означает муж вот муж именно в таком вот семейном смысле да, есть, э, муж женщины но, но до того это слово восходит к персид, слово заимствовано из персидского слова мэрд которое обозначает мужчину любого а само оно в свою очередь восходит к европейскому корню к европейскому мрто которое означает смертный, это да, то есть это тот же самый корень, что э, слово морс мортус мортус латинское, да, английское murder убийство, французское мор смерть, э, латинское море, моменто море помню о смерти, да, вот всё, тот, же, тот же самый корень, то есть получается, что э, мордовия буквально означает смертные, да? но опять же те же самые смертные люди, да, то есть то же самое название, да, люди Получается вот э, такой нетривиальный э, переход в, в значениях в этом названии. Э, ну а раз мы с вами говорили про э, самодийские языки, про энинский, ненинский, селькупский, Гносанский. Но про них тоже есть что интересного сказать, про всю эту группу э, народов в целом. Вот есть это название «самодийцы», да, которое в русской традиции раньше иногда звучало как «самоеды». Сейчас оно уже не очень принято, считается немножко пренебрежительным потому что мы как-то, видимо, вчитываем в него то, что вчитывать не должны, да, потому что скажем, они сами себя едят или что-нибудь такое, какой-то каннибализм сразу приходит на ум. Но это, видимо, неправда, это, видимо, не имеет никакого отношения к настоящему происхождению этого слова. Да. Ну еще была версия, что они не сами себя едят, а сами едут. Да, что бы это означало не очень понятно, ну, то есть, возможно, обозначалось, что они едут на каких-то хороших приспособлениях, почти каких-то хороших снегах, приспособлениях по снегу, типа лыж. Да? Но, опять же, это, видимо, народная этимология, есть, этимология, не имеющие отношения к реальной действительности. Но вот э, в английском языке, например, название. Uh, languages, да, samoyedz, uh, нормальный термин. Сейчас по-русски не принято, потому что по-русски мы хорошо понимаем форму этого, по-английски это совершенно нормальное обозначение, которое закрепилось, и, в общем, никто не замечает его какой-то какой оскорбительности. А здесь, вот, обратите внимание, да, это история, которую мы видели уже со, с Крейлингами, которые мы видели с, барб, с Крейлингами, гренландцами Калалек, с Варварами, Берберами, когда. Есть какое-то название, которое может восприниматься как оскорбительное, но потом постепенно эта оскорбительность в общем уходит и становится совершенно незаметной. Но ну вот в русском языке она привела к исчезновению названия, но в английском оно осталось, ну, никто благополучно этого не замечает. Но, видимо, все-таки это как раз типичный пример названия, образованного от названия территории. Да, видимо, это «саамедне», что означает, что-то типа земля самов. А, то есть получается, что слово «самодийцы», «самоеды» родственное слово «саамы». Это не так удивительно, потому что, как я уже сказал, самодийские языки – это э, часть уральской семьи языков вместе с финно языками. финно языки – это то, куда входят венгерский, э, финский, саамский, да, значит, саамы – это вот народ Северный кочевой народ, но вот неудивительно, что у саламов и Самодийцев есть какая-то связь, в частности, и по названию. Так что вот это вот, видимо, резонная темология, которая потом, оказалась, которая потом затмила вот этот народная идея про едение себя, но вот, видимо, это более, более убедительно. Другое дело, что дальше у нас возникает следующий вопрос, откуда же берется слово «саамы». Да, почему же «саамы» называются «саамами»? И тут можно это, можно это размышление продолжать. Да, мы помним, что «саамский» язык значит, относится к уральской языковой семье. У «саамов» бывают разные названия. Да, например... Ну, это примерно то же самое, что Лапландцы, да, то есть, есть э, традиция, в которой Саамы называются просто Лапландцами, жителями Лапландии. Ну, там вы понимаете, да, что э, Санта-Клаус, который живет в Лапландии, ездит на оленях такое, типичное, такое типично саамское занятие лениводство. Так что э, это неудивительно. Но, вот, э, что такое Лапландия, вот это, вот, к сожалению, неизвестно: да? то есть происхождение этой части Лап не очень понятно. И, э, ну, например, по-шведски сам ну вот, называется Лап, э, ну, это одно из возможных названий: жители, а Земля называется Лапланд. По-фински, наоборот, э, земля называется, их территория называется Лаппи, а э, Лапланд называется Лапалайнем, да, то есть буквально жители Лаппи. Что это первично не очень понятно, такая вот неясная история, но вот э, тем не менее интересная. А, вот э, если вы живете в Петербурге, то вы наверняка знаете финское название Лапенранта, потому что это ближайший приграничный городок, куда все ездят в магазин за сырами. Да, там еще какой-то аэропорт есть, откуда летают какие-то дешевые компании. Да, Вот здесь вот этот вот, э, Лапенранта – это ближайший город в Финляндии, вот ближайший город за границей да, э, русско-финской, российско-финской. И почему он так называется? Что такое Лапенранта? Это буквально называется… Э, Буквально берег Саама, буквально берег Лапланцев. Ранта это берег, э, Лапен это вот, э, лапландский берег. По-шведски, поскольку в Финляндии два государственных языка, все названия дублируются, по-шведски называется Вильманстранд, то есть буквально берег диких людей. Так что вот э, еще одна история, смотрите, значит, получается, что это Саамы, Лапланцы по-шведски называют, у них есть, было, во всяком случае, еще одно название – «дикие люди». Еще одно вот такой вот пример немножко ругательного обозначения, ну которое сейчас уже забылось, но в географическом названии живет. Да? Но все-таки Саамы, да, вот откуда же берется слово Саамы, самоеды, с которыми они связаны? Оказывается, они же связаны еще и с финами, да, потому что если мы вспомним, как называются финны, то они по-фински, то в Финляндии по Финляндии, по-фински сооми. Все мы знаем это название. И это то же самое слово, опять же. Откуда же берется это слово? Видимо, это заимствие из индоевропейского языка. То есть, это видимо, изначально внешнее название от индоевропейского корня, который выглядит как гдгом, очень сложно его произнести, но от него происходит слово homo, слово хтонический, ну, буквально земной э, древнее греческое, так что получается, что э, название Соми, название Самы, название Самоеды, все это родственно индоевропейскому слову homo, как homo sapiens, который значит в итоге человек то есть это опять какое-то такое вот название человека, заимствованное и, видимо, перенесенное на весь свой народ, которое вот некоторые уральские народы сохранили. Ну, получается такая вот довольно безумная история. А, то есть смотрите, вот как путешествуют европейские слова. И получается такая вот сложная, сложная, сложные маршруты. Ну, чтобы еще немножко больше внести сумятицы во всю, всю эту историю, да, мы разобыли теперь еще одно слово объяснить. Да, Финляндия почему-то называется суоми, да? Кто такие финны? Следующий вопрос. А почему финны называются финнами? А вот финны, видимо, тоже германское заимствование, только от германского глагола финтон, который значит находить, ну, собственно, to find английское. То есть финны, видимо, собиратели. Финны. Да, наход... Те, кто э, находят, они охотятся. Так что получается, что это еще один пример внешнего названия народа. И вот э, такая вот непростая, непростая, непростая сюжет, такой непростой сюжет. Да, значит, видите, э, финны называются в, с, их ноним. Происходит от слово собиратели, а внутренний их этноним, эндо-этноним происходит от слова человек, но в итоге получается такая вот довольно безумная и запутанная история. Но это чтобы вы видели, что все здесь очень непросто. Да, вот С немцами уже была непростая история, которая во всех европейских языках называется немножко по-разному, так и с финами, с самоедами, самодейцами тоже все чрезвычайно нелегко. И с названиями народов, да, очень часто такие вот вещи происходят. Ну, одно из самых непонятных названий, до которого, наверное, надо дойти, это, конечно, слово «русский». А слово «русский» совершенно непонятно, откуда взялось, потому что э, у него много разных э, происхождений, да, но так, есть слово «русь» да, по форме, это такое же название народа, как «весь, чуть» мы знаем много таких названий в основном финоугорских народов. Но все-таки, да, это... Наверное, не объяснение того, откуда это название берется, да, хотя названия похожие. Если посмотреть на некоторые названия стран и народов в близких географических нам языках, то тут начинается полное безумие. Ну, вот есть финское слово ротси, эстонское слово ротси это что? Это какая страна? Это Швеция. Совершенно верно. То есть, вот словом Русь, по-фински по-эстонски называется Швеция, а в том же самом финском и эстонском языке Россия называется вот такими словами Вене по-фински, венема по-эстонски, да, то есть буквально э, земля каких-то вены, э, что это, кто это, Но ну, вот э, это хотелось бы выяснить. И почему названием для нас называются э, по-фински Шведы. Непонятно. Да, но надо, всяком случае, э, разбираться, Видимо, объяснение этого очень простое. То есть Объяснение состоит в том, что изначально это было название для варягов, да, ну, которые скандинавы, да, скандинавский, германский народ. Ну, По-арабски есть слово «рус», которое обозначает норманов, пришедших завоевывать Испанию и Францию, ну, вот откуда, в частности, Вильгельм – завоеватель, да, Нормандия. А Посреднегреческое, то есть греческое в средневековье, есть слово россисти в отношении к языку, которое означает по-скандинавски, да, то есть на скандинавских языках. Ну, то есть получается, что Русь это изначально название э, германского народа, скандинавского, которое потом переехало по карте и по национальной принадлежности. То есть, э, мало того, что названия народов могут расширяться и сужаться, иногда они еще и переезжают. И это... Конечно, тоже не добавляет простоты, но пока еще не объясняет нам, откуда взялось это название для скандинавов. Да, то есть, почему это скандинавский народ, некоторый скандинавский народ, некоторые народ стал называть словом "Русь". Ну вот, там есть это слово венема эстонском, я по фински, которое наводит нас на какие-то мысли. Что бы это могло быть? Ну вот, по фински есть слово вене, которое значит лодка или корабль, и тогда то есть, если Венема это буквально страна каких-то вот корабельных людей, то это дает нам одно из возможных объяснений для слова Русь. Одна из предлагаемых этимологий для слова Русь состоит в том, что оно происходит от древнескандинавского слова Rother, «розер», буквально Rother. Родер ⁇ это весло, немецкое «гудо», кто знает немецкий язык. Соответственно, родерсмен ⁇ это что-то типа грибные люди, да, но дальше все это мен, понятно, люди. Родерс упрощается до да? рос, получается русь. Это вот такая вот одна из самых распространенных этимологий для слова русь которая правда, проблема стоит в том, что на самом деле должно быть не «розерс», а «розерармен». Да, то есть это восстановленная форма, которая, в общем, не имеет эм, не восстановленная, да, а придуманная форма, которая не имеет отношения к древнескандинавскому языку. И тогда, если «розерармен» — это было бы, да, откуда там S совершенно непонятно. То есть название происхождение слова «русский» остается при этом невыясненным. И это все-таки некоторая проблема. То есть мы совершенно не понимаем Происходит ли оно от этого слова Хотя было бы красиво, если бы по-скандинавски -э это вот были грибные люди По-фински корабельные люди да, Это многое бы объясняло Но проблема с такой мелочью с... в окончаниях Все-таки нельзя ее полностью сбрасывать со счетов Так что есть много разных других Этимологию слова русский, да, есть индоевропейская версия, которая возходит, возводит его к тому же корню, что слова рудой, рыжий, русый, да, то есть обозначает, типа цвета волос, да, есть этимология, которая связывает его с корнем роса, есть этимология, которая связывает это с названием города Старая Руса. Ну, в общем, из всех этих версий, скандинавская версия, кажется самой предпочтительной, но все-таки она не объяснена до конца, потому что там есть проблемы. Так что, вот э, слово русский на самом деле одна из самых загадочных э, этимологических вещей среди названий народов, о которых я сегодня вам буду говорить. Но это показывает нам, что действительно не всегда есть готовые ответы, да, есть не всегда могу дать. Э, единственно правильный ответ иногда лингвистика, даже на таком не очень глубоком уровне, вынуждена э, признавать, э, что она бессильна. Но вот здесь, вот да, должен честно сказать, что нету, нету э, убедительной окончательной этимологии для слова русский, для слова Россия. Э, э, ну вот здесь от, от него образовано еще много разных слов, там, например, малоросы, малороссияне, которые существовало до... 19 века было просто нормальным обозначением того, что мы сейчас называем украинцы. Да, есть белорусы, которые теперь непонятно как пишутся, потому что мы понимаем, что конкурирует написание русско русско по русской орфографии по белорусской орфографии. Да, так что вот много всяких сложностей. Но тем не менее вот какие-то такие вот вещи есть, которые образовались от этого слова «русь». Еще одно Название, которое, может быть, проходит, происходит от того же слова, давно менее очевидное, это слово Пруссия. То есть, может быть, э, Пруссия, да, это буквально по Руссии, да, то есть то, где живут э, что-то что-то связанное с русами, но этот гласный О, те из вас, кто следит за футболом, да, те его могут заметить, потому что те знают, как будет латинизированная версия названия Пруссия, да, э, как будет Пруссия по латыни. Боруссия, Боруссия да, вот Дортманская Боруссия, это вот, э, как раз ровно то же самое, ровно то же самое слово. Так что, может быть, э, Боруссия и русский это э, родственные этимологические слова. Ну, вот, получается такая вот не, э, не запутанная история. Еще один интересный тип названия, который хочу э, вам... Э, предъявить, это такой тип переноса, когда название с победителей переносится на побежденных. Собственно говоря, Русь как раз пример такого названия, да, ну, тут не было все-таки такого вот совсем уж захвата и завоевания, да, но мы понимаем, что скандинавы пришли, так сказать, в, в соответствии с нормандской теорией, все-таки имея положение более высокое, ну, что-то, что-то они захватили, конечно, да, там, например, Киев, но, в общем, получается, что... У нас есть ситуация, когда название народа-победителя, вот было Скандинава, да, переносится на народ, который им покорился. И такого довольно много. Да, вот Какие-нибудь э, французы сейчас это романско-говорящий народ, то есть это люди, которые говорят на языке потомка латинского языка. Но вообще-то изначально это германское, германское название, племя франков, и сейчас... в Германии есть люди, которые идентифицируют себя как франки. У них, правда, нет собственной федеральной земли, что доставляет им некоторую боль. Но, тем не менее, французы да, ⁇ это буквально франки, которые завоевали германский народ, который, всех, который завоевал эту часть Западной Европы. Но дальше он переходит на романский язык, это название становится его название становится названием романоговорящих, э, романоговорящего говорящего населения. Ну так похожая история с болгарами, да, которые, мы понимаем, что славянский народ, это славянский народ принявший название э, тюрков, э, которые их завоевали. Так что вот такое бывает довольно много. Нормандцы опять-таки. Да, тоже мы знаем, что в, во Франции есть область Нормандия. Да, что такое Нормандия? Это буквально. Нормандцы это северные люди. Буквально. Почему они северные? Потому что это викинги, которые туда пришли, завоевали там, но все, все завоевали, но сами быстро перешли на романский французский язык. Ломбардцы в Италии, да, это тоже ломбарды, ломбардцы это лонгобарды, которые германский народ тоже завоевал эту часть Италии, но вот э, название осталось, язык не остался. Э, ну вот э, еще один пример такого рода, когда много кто называется э, названием, которое изначально обозначало завоевателей, это назва, всякие названия, связанные с Римом. Названия, связанные с Римом, удивительным образом широко распространились в разные стороны в связи с распространением Римской империи. Ну, вот э, Римляне, э, Бывают в Риме, ромеями назывались византийцы, румыны живут в современной Румынии. Да, все это одно и то же название, происхождение которого, впрочем, не очень понятно. То есть понятно, что оно восходит к названию города Рима. Само название города Рима имеет неясное происхождение. но ну, Для древних римлян там все было довольно ясно, потому что они предполагали, что слово «рома» Рим происходит от имени основателя этого города, которого зовут Ромул, да, Ромулюс по латыни. Ну понятно, что вот Ромул РМ, капиталистская волчица, но понятно, что это очень странная идея, потому что очевидным образом э, Ромулюс – это слово «рома» плюс какой-то суффикс, да, плюс суффикс «ул», а не наоборот. Да, то есть это не, ну, это там, примерно так же вероятно, как э, сказать, что слово «Москва» происходит от названия автомобиля «москвич». Да нет, не работает. Да? А вот откуда берется слово, слово «рома», все-таки при этом совершенно непонятно. Да? Так что вот дальше это название начинает распространяться по карте. В 146 году до нашей эры римляне захватывают Грецию, потом значит, образуется Восточная Римская империя, которая считает себя наследницей Рима, и, соответственно, вот византийцы начинают называть, называть себя ромеями. А еще в 19 веке образуется как государство румыния да, то есть государство на там вот на самом востоке Европы, где при этом говорят на романском языке, да, на языке близко родственным итальянскому, французскому, португальскому и так далее. И вот они принимают названия, которые подчеркивают вот эту вот романскую общность, да, вот эту вот генеалогическую принадлежность этого народа. Но опять же получается, что название Рима таким образом переехало по карте, причем довольно сильно, да, то есть Румыния и Рим, очевидным образом, однокоренные слова, но э, вот с некоторым таким вот переездом. Еще один пример переезда, который оказался довольно э, интересным, это переезд, связанный с названием э, того, что сейчас у нас происходит на британских островах, да, Великобритания, Англия. Кто такие э, англичане, англы? Откуда они вообще взялись? Взялись они в V веке, да, потому что... Так сейчас называются, в общем, жители Англии, но на самом деле не только. На самом деле мы сейчас так называем заодно и жителей всей Великобритании, да, то есть очень редко кто э, по-русски внятно различает англичан, шотландцев, валийцев и северных ирландцев североирландцев, Ну, только если это, там, опять же, футбол, потому что футбол это все разные сборные, да, но не более того. А так всегда нужно какое-то специальное усилие, чтобы говорить про Великобританию, да, про Соединенное Королевство, мы не говорим практически никогда. Хотя по-английски, например, это очень четко различаемые понятие. Да? То есть England, Great Britain и UK да, – это совершенно разные вещи. Для нас это как-то все обычно называется словом Англия, да? жители всего этого называются англичанами, но если не надо ничего специально подчеркивать, хотя они вполне могут казаться шотландцами, например. Но вообще говоря, вот эти вот... Англы, да, они появляются на этой территории только в V веке нашей эры, когда германские племена переселяются с континента на остров. Но вот это территория, которая сейчас называется Англия, да, территория времен того, что называется гиптархией, 8, с VI по IX примерно век, когда вот здесь вот было 7 государств, 7 государств которые связаны по названиям с тремя германскими народами, которые туда приехали с континента, заселили, покорили этот остров. Это были три народа – Англы, Саксы и Юты. От Ютов не осталось, к сожалению, Название, да, То есть их королевство называется словом Кент. Вот и Сакс, от англовых Саксов чего-то осталось. Собственно, вот эти вот три королевства, которые вы здесь видите – Эссекс, Сассекс, Уэссекс – это не что иное, как э, восточные Саксы, Essex, э, западный у Эссекс, и Южный Сакс и Суссекс, да, Но вот Восточная Англия показывает, что здесь было племя Англов. То есть получается, что это вот германское племя, которое переехало с континента, примерно с севера современной Германии, эм, Дании, вот, вот примерно с этих территорий. И дальше закрепилось это название вот за совершенно другим народом, фактически. Да? То есть, ну, то есть, наверное, ну, расположенном в другом географическом месте. Да? Не говоря уже про саксов, которые, как вы понимаете, саксы вообще очень нетривиально переезжали, потому что есть нижняя саксония в Германии, есть просто саксония, есть вот эти вот самые эссекс э, и сассекс в Англии, да? все это вот пример того, как саксы распространились по карте Европы. Ну, вот возвращаясь к э, англам, да, вот э, там есть много интересных происхождений, да, версий происхождения, Ну, например, их часто связываются с полуостровом Ангель на севере Германии, с немецким словом Ангель, которое означает рыболовный крю крючок. Ну, любой крючок, в том числе, возможно, и рыболовный. Да, и, возможно, оно восходит к тому же корню, что к тому же индоевропейскому корню, русское слово узкий, да, потому что вот они жили на какой-то узенькой территории, да, на каком-то полуострове, но потом э, расширились и много чего заняли. Так что получается вот еще одна такая вот история, которая заслуживает интереса, как распространяются географические как распространяются названия, как распространяется название народов по карте. Саксы, да, значит, они изначально были примерно там же, да, но вот они, видимо, от э, слова "сахс", которое значит нож, но тоже вот нетривиально двигались по карте. Э, вот сюда, если посмотреть, да, то вы увидите, что вот это вот нижняя Саксония, а вот это вот э, просто Саксония, да, нормальная. Но при этом исторически настоящая Саксония это вот это, а тот факт, что вот это называется просто словом «саксония», это как раз э, некоторое более новое э, утверждение. Да? Я уже не говорю о том, что, что из этого ниже по карте, что из этого выше по карте. Да? Видно, что Нижняя Саксония явно выше по карте, чем просто Саксония, потому что это по реке. Да, но… Карту можно перевернуть, да, но мы-то привыкли к тому, что юг на юг, на, юг внизу, а низ вверху. Да, это название, конечно, по рекам, да, поэтому, нижний, поэтому нижний в применении к Германии, как в применении к Египту, это, это север, да, верхний – это, соответственно, юг. Это местами раздражает, но, В принципе, привыкнуть можно. Ну и раз уж мы заговорили про англичан, да, то давайте еще одно похожее название народа, э, с которым тоже много интересного случалось, расширений, сужений, слово «американцы». Да, вот, э, кого мы сейчас называем американцами? Ну вот называем мы, э, имеем мы слово «американцы», слово «америка», видимо, происходит от имени путешественника Америка Веспуччи, который э, дал название Америке, соответственно, американцам. Но вот кто такие сейчас американцы, это довольно... Сложный, интересный вопрос. Вот если ввести слово американцы в Google, например, посмотреть на картинки, то вы обнаружите вот такие вот картинки. Да? Видно, что это все флаг одной и той же страны. Э -э, строго говоря, вот среди. Э -э, здесь почти нет картинок, которые соответствуют значению слова Америка. Да, вот смотрите, вот, вообще говоря, вот Америка -то вот это вот все вот это, южное и северное это вот все вот это, а американцами почему-то так. Э -э Американцами жители Америки почему-то называются очень редко. Ну, там, скажем, э, Довольно сложно представить себе фразу э, э, э, «я сегодня познакомился с американцами, я сегодня познакомился с тремя американцами, с двумя бразильцами и с одним чилийцем». Да? Если эти три, не могут, можно пониматься, может пониматься только так, что я познакомился с шестью людьми. Да? Не может быть, что э, эти три американца, из них два бразильца и один чилиец. Да? Почему? Потому что американцами не называются жители Америки. Американцами называются жители Соединенных Штатов Америки по-русски. То есть это вот некоторое сужение значения, которое произошло, вот мы его здесь наблюдаем. И иногда в некоторых, то есть во многих языках мы его можем видеть. Да, там какой-нибудь с uh, английского тоже, конечно, жители Соединенных Штатов. Да, немецкое американо ровно такое же. Бывают какие-то странные попытки с этим справиться. Да, но вот в... По-английски иногда говорят US Americans, по-немецки говорят US Americano. Э -э -э ну, там есть какие-то безумные русские слова типа штатовцы. Да, что такое вот иногда встречается в каких-то э -э странных источниках. Но это все очень странная вещь. Такого вот по-русски, по-английски, по-немецки все это довольно маргинальные побочные вещи. Но, например, по-итальянски это совершенно нормальная история. Вот по-итальянски -э по э -э есть американе, есть татунитензи. А, то есть буквально есть американцы, вот жители Америк, да, жители обеих Америк, это американе, а статунитензи это жители Соединенных Штатов. И статунитензии итальянское совершенно нормальное слово, да, в отличие от русских там, штатовцев или немецкого американо. Так что вот по итальянски этого сужения, например, совершенно не случилось. Это нам показывает, опять же, как по-разному могут развиваться названия, одни и те же названия в разных языках. Ну а то, как, э, какие названия бывают у американцев. Но есть, например, название Янки, да, которое мы тоже его знаем, э, как такое немножко, немножко разговорное. Да. Видимо, одна из версий его происхождения ⁇ что это от голландского имени Ян плюс уменьшительный суффикс голландский К. Да, Нижний немецкий мы понимаем, что среди, среди населения США раньше было много людей голландского происхождения, так что вот, Янки, да, видимо, так стали называть жителей Новой Англии. Вот здесь, вот, потом жители Северных Штатов, потом американцев вообще. Если так, то это очень интересный пример расширения значения. Да, пример того, как вот это обозначение. Вот этих вот, Голландское имя, как оно дает нам в итоге значение всех американцев. Хотя, бывают другие версии. Да? Ну, например, вот у Фенемора Купера в романе Краснокожие есть предположение, что это Янки это индейское искажение э, от слова English, English, да, как оно когда-то звучало, да, с некоторыми видоизменениями. Но вот тоже можно, это, всяком случае, эту версию, во всяком случае, рассматривать. Ну, то есть не все здесь э, просто и понятно. И, в принципе, вот. Еще из веселых названий американцев, которые можно обнаружить, есть прекрасное русское слово пиндосы, которое особенно прекрасно тем, что оно все время всплывает и совершенно неизвестно, откуда оно взялось. А, есть, ну, откуда? Угу. Ну, вот, вот есть версия, да, вот про 90-е годы, да, происхождение вот с этих вот названий вот этих вот причерноморских греков, да, но вот про Приштину да, есть эти рассказы, да, почему произошел этот перенос? Вот там самое непонятное это как происходит этот перенос, да, вот почему это вдруг оказались американцы, да, то есть почему вдруг перескочилось с народа на народ, да, мы. Вот это вот не очень понимаем, да? вот перенос там, типа с э, Русь на, э, со шведов на славян примерно понятен, да, одни других завоевали. Здесь с этими греками все не очень ясно, да? видимо название такое вот 20-летней давности. И вот видимо возникшее вот в этой вот балканской э, области, да, ну вот как она устроена вот это действительно ужасно интересный вопрос, и вообще показывает, что мы иногда с трудом, с трудом понимаем даже то, что произошло там буквально вот на наших глазах, да, то есть это не, нам не надо устремляться никуда в глубь веков, да, сейчас уже вот прошло 20 лет, да, сложно понять, почему какие-то греки какого то Пинда, да, почему они вдруг дали название американцам и дали ли, да, так что это показывает, что иногда в глубине в глубь нам бывает тоже забраться довольно далеко. Да, но вообще, раз уж вот мы стали про всякие такие вещи говорить, то интересно, конечно, как устроены названия народов, так сказать, неофициальные, да, так, мягко говоря, экспрессивные, да, которые обычно в основном бывают ругательные. Да, и вот таких э, названий народов э, ужасно много, и они часто бывают устроены как-то довольно системно. Да, ну вот, например, впервые их стали исследовать так сказать, систематически в 40-е годы. Да, вот все эти слова типа ну «пиндосов еще не было», «янки» уже в общем были. Да. «Янки» тоже изначально такое презрительное название. Да, и вот в 44-м году американский исследователь Айбрахам э Робок ввел термин, который сейчас довольно активно используется, который называется «этнофализмы». Вот всякий «фаулос» э вот, э по-гречески значит «плохой», да, «этнос» — «народ», соответственно. так что это означает, что у нас имеется всякие разные пренебрежительные названия, которые берутся из самых разных источников, которые тоже довольно интересно поизучать, да, вот как они возникают и какого, какие они по типам бывают. Но ну, вот он выделил несколько разных характерных классов, про которые, пожалуй, стоит немножко поговорить. Например, один из характерных классов это усечение. Да, то есть часто, если ты хочешь кого-нибудь как-нибудь обозвать, да, ты усекаешь его название. Это механизм, который работает много где. Да, ну, там, например, есть какое-то слово типа азеры по-русски, да, азербайджанцы. Вот взяли, обрезали, получилось азеры, да, какие-то амеры тоже можно встретить в таких ругательных текстах, даги, дагестанцы, да, такого вот довольно много. Но вот есть, например, в текстах 90-х годов встречается слово «чехи», да, это, это не про чехов, это, а про чеченцев, да, то есть… Э, Отрезали первое слог, ну там что-то добавили, да, но вот получается такое вот усечение с презрительным таким вот оттенком. И в других языках то, такого тоже довольно много. Там, например, по-английски слово э, Jerry, слово времен Второй, Второй мировой войны, которое обозначало немцев, да, то есть вот, German. Э, есть слово пакис, которое обозначает пакистанцев и считается не очень приличным. Да, есть немецкое слово амис, которое обозначает э, Обозначает американцев. Ну, это такой характерный тип. Второй характерный тип это обозначение образованное название еды. Да, вот внезапно этого довольно много. Бывает. Ну, там, какие-нибудь макаронники, да, которые итальянцы, да, какие-нибудь лягушатники, которые французы, бульбаши, всякие там про, про, про, про белорусов, да, которые встречаются. Я вот недавно был на Дальнем Востоке, и меня обучили прекрасному слову «чимчигрызы», которое обозначает корейцев. Да, Чемчи – это капуста кимчи, да, ну вот э, какой-то такой вот э, тор бывает, да. Вот опять же по характерному блюду. Да, конечно. Любых, любых, кажется. Ну, я думаю, что контакт, контакт это в основном уже с южными корейцами, по понятным причинам. Так что, да, ну вот. Есть в Петербурге, опять же, прекрасное слово финики, да, которое используется очень активно в всякой торгово-приграничной деятельности, да, там, все эти марш маршруты, которые ездят, часто, часто говорят к финикам или что-нибудь такое вот про, -про финов, да, это уже не вполне то же самое, да, не типично финская еда, еда с похожим названием, да, так что это вот некоторое развитие этой модели, которые вообще говоря, довольно интересно. Бывает устроено, ну иногда бывает, что обычные названия народов превращаются в, в, в это самое ругательное обозначение. Да, ну вот, народов, каких-то групп людей. Но вот со словом негры произошла такая история. Да, мы понимаем, что сейчас слово негры уже не очень прилично произносить даже по-русски. Да, По-английски совсем нельзя произносить слово на букву N, известное по-русски. Еще как-то можно. Да, я еще могу его произнести со сцены, и в общем, вы меня не закидываете тухлыми помидорами пока. Да, ну, поскольку его произошло в качестве цитирования языкового материала, да, если я я сейчас буду вам, буду вам читать какую-нибудь лекцию социологическую, буду употреблять слово негры, да, то это уже будет нехорошо. Я должен говорить, э, там, афроамериканцы, э, чернокожее население или что-нибудь такое. Да, но ну вот по-английски уже с 60-х годов так нельзя. Хотя мы понимаем, да, что слово негр, вообще говоря, происхождение просто означает просто черный, да, то есть оно ничем не, ничем не плохо, да, но с другой стороны, вот слово черный по-русски сейчас все-таки хуже, кстати, чем э, слово негр, да, потому что оно обозначает немножко не, не, не, не ту группу людей, но тоже является таким вот этнофализмом. Так что тут тоже много интересного можно заметить. Ну вот такой пример из. Э, я уже сегодня цитировал один раз Гумилева, да, он любил писать про, как мы понимаем, про всякие дальние экзотические страны. И вот, честь у него есть э, сборник стихотворений про Африку, и вот там есть стихотворение Галла, в котором рассказывается про некоторый эфиопский, например, некоторый народ Эфиопии. Э, и вот там такая вот такой Жирный негр восседал на персидских коврах, в полутемной, неубранной зале, точно идол в браслетах, серьгах и перстнях, лишь глаза его дивно сверкали. Вот рассказывается про этих вот галасов, представителей народа гала. Ну вот бедный Гумилев, который писал это сто лет назад, совершенно не представлял себе, насколько неполиткорректным станет это стихотворение. Причем не, не только из-за слова негр. Причем две неполиткорректности сразу. Вторую вы, может быть, не замечаете. Да, еще ужасно непристойным в современном мире считается слово гала. А вот название этого эфиопского народа, его ни в коем случае нельзя так называть. Это самый крупный народ Эфиопии, который сейчас называется Оромо. Да, вот, в, вот, вот так вот примерно выглядят они в традиционных костюмах. Да, но вот эти вот галасы, да, про которых пишет Гумилев, да, пишут очень хвалебно, да, сожженного роста галасы скача что там в леопардовых шкурах и львинах. Но вот слово «гала» сейчас представителями этого народа воспринимается как оскорбительное. Нам это сложно понять, да, почему это вообще так, но это показывает всю довольно сильную условность таких вещей, то есть довольно э, условное представление об оскорбительности, не оскорбительности тех или иных обозначений, да, просто э, меняются все со временем. Да, ну, там, например, э, видимо, считается, да, что слово «гала» обозначает э, «рабы», да, и вот это вот нехорошее слово, да, вот, вот живут эти галасы, да, сейчас их регион называется Оромия, Оромия, да, а язык их называется, и языках они сами называются обычно называется Орома, да, если вы приедете в Эфиопию, да, то слово «гала» лучше не произносите, хотя нам, нам кажется, ну что такого, да, какие-то слова, вообще мы, может быть, их первый раз сегодня слышим, да, но оказывается, что одно из них ужасно неприличное, да, а второе абсолютно нормальное. И вот это вот такие интересные вещи, которые могут происходить с названиями народов. То есть они могут в общем, довольно сильно табуироваться и становиться не очень пристойными. Да. Так что получается, что нормальные названия могут превращаться в этнофализмы и наоборот, этнофализмы ругательные названия могут превращаться в нормальные. То, что мы с вами видели, примеры про скреллингов, берберов, это ведь тот же, тот же самый случай. Да? То есть был, был этнофализм, а стал нормальное обозначение. То есть получается, что на этой шкале можно двигаться как в одну сторону, так и в другую. От нормальных названий к ругательным, от ругательных к нормальным. И это такая довольно типичная история, на самом деле. Вот эта вот история даже более типичная, чем э, превращение... Э, слово ⁇ гала ⁇ в непристойные, Потому что очень часто ведь бывает, что группы, которые получают какие-то презрительные названия, эти презрительные названия принимают и делают нормальными. Да, такого довольно много мы знаем, но какие-нибудь там э, импрессионисты, да, тоже изначально было ругательное название художественного направления, да, которые пишут что-то такое невнятное э, невнятно, да, от слова ⁇ мпессион впечатление да. ⁇ Сейчас импрессионисты, ну, как бы, что может быть, э, что может быть уважительнее и э, приятнее. Да. А когда-то это было ругательное такое вот название для э, э, этой группы художников, которые ввели тогдашние художественные критики. Но также бывает и с народами, довольно. Часто, да, все эти скрелинги, берберы, да, вот они устроены также как импрессионисты, акмеисты, например, да, тоже название поэтического течения в русской поэзии, да, тоже когда-то было ругательным и введенным критиками. Да, ну, вот это нам показывает, что название народов и название, э, название народов, вообще говоря, могут быть очень текучими и подвижными. Но здесь есть некоторое количество типичных источников. Да, типичные источники это либо для названий изнутри названия типа свои люди, свои люди и так далее. Для названия снаружи типичные источники это обозначение какие-то более ругательного толка, типа плохо говорящие или обозначение по характерному виду деятельности. И дальше могут происходить самые нетривиальные перемешивания. Да? То есть эти названия могут как-то в одну сторону, в другую сторону видоизменяться. Да? Они могут из внешних названий становиться внутренними, из внутренних становиться внешними, и наоборот, э, ругательные названия могут становиться совершенно благопристойными, благопристойные могут становиться ругательными. Так что получается, что здесь все очень подвижно, все течет, все изменяется. Ну и вообще можно довольно много интересного изучать. Ну, наверное, на этом мне бы хотелось завершить мой рассказ и буду рад ответить на вопросы, если они появились. Спасибо. Если есть вопросы, поднимайте руку. Я к вам подойду с микрофоном. Да, вот, вот тут я вижу руку. Да, сейчас сейчас микрофон принесет. Да, можно включить. Можно включить свет в зале? Да, часов, чтобы я видел руки. Ага, Насчет спасибо. Янки я считал, что это во время Гражданской войны появилось со стороны Южан обозначение для северян, а до Гражданской войны вообще слова практически не было. До ну, Гражданской войны уже тоже было. Было, то, было, было, было уже в 18 веке точно. Оно, ну, ну то, но, то есть она, наверное, была, они оно, не придумали, но было а, мало а, употребительно. Да, она была гораздо Европе, уже. Она было гораздо уже. обозначала жителей Новой Англии вот, совсем, совсем, совсем сев, северо-восток. Спасибо. А знаете что-нибудь о происхождении слова «чуваши»? Схода нет. Расскажите, если... Не знаю. Да, вот Сложно работать ходячим этимологическим словарем. Нет, не готов. Хорошо. Так, еще вопросы? Еще можешь про какой-нибудь народ спросить? Расскажи сам про какой-нибудь народ, про который ты не упомянул, но это интересно. Про негров. Давайте про негров. Что? Про венгров. Про венгров. Про венгров. Хорошо, да. С, с венграми, да, все тоже, все тоже не, не очень понятно, да, потому что, ну то есть, венгры, они же угры, да, то есть там есть тюркская версия происхождения, так что может быть, у них может быть, у них тоже чужое название, да, на самом деле название, которое пришло пришло извне, так что это вот, такая вот тоже, видимо, заво... связаны с завоеваниями истории. Да? Там есть всякие непростые этим... этимологии отчислительных, которые тоже выглядят не очень убедительно. Да? Так что с... по-венгерски по сами венгры называются другим словом словом «магяр», да? которое есть, например, в сербском языке «маджар». Так что с венгрией тоже все очень сложно и непонятно. У них бурная такая история была, так что здесь все запутано. Ага, сейчас расскажу, да, давайте. Меня интересует назва название страны Китай и этнонимы китайцы по-русски. Откуда mm -hmm. это пошло? Mm -hmm. Ведь сами китайцы себя называют Хань, а у соседних народов они называются Чин. Да, китайцы... Китай по-китайски называется Джон да, буквально серединное государство, да, так что там довольно... Неясная, опять же, неясная история. Но вы видите, что у меня все ответы примерно в одном духе. Да? Что все ясные, ясные случаи, более-менее ясные случаи я собрал в лекции, да. все остальное уже начинаются какие-то догадки и предположения, потому что действительно это местами довольно сложно. Да? То Есть есть какие-то версии, которые предполагают, что это что вот чин и ки это примерно одно и то же, да, откуда берется это N или T? Там внятного ответа, строго говоря, нет. Да, почему N заменяется на T? Ну, э, не, лучше, не, не, лучше, лучше ничего предложить не могу. Еще вот здесь вот был вопрос про... Э, можете его повторить в микрофон, если можно, да, чтобы было слышно. Про всякие однокоренные слова. Да, ну, нам бы проще бы жилось, если бы вот э, корень, он как бы вот... Э, ну, не делился вот на эти вот... Не, не образовывалось так много слов. Почему они так образовываются? Нет, я понимаю, что люди живут в разных местностях, по-разному произносят, на слух там переверают Это я все понимаю. Но ну, уж прям такое различие, то есть корень вот один, а от него сколько вот образовалось, угу. э, много всяких да, ну, названий. На самом деле просто звуковые Это изменения. вот, э, уст, ну, от, как сказать, разные произношения на слух, да, оно просто... Угу. Да, Приживались но... потом разные произношения, да. получались разные слова. Да, да? Звуковые, звуковые изменения ведь происходят очень в разные стороны и, например, да, ну там, из того, что мы сейчас можем наблюдать в русском языке, скажем, есть какой-нибудь э, звук э, «ж», который сейчас почти никто не произносит. Да, раньше говорили езжу, позже, дрожжи, да, сейчас обычно большинство людей говорит езжу, позже, дрожжи. Вот такое мелкое звуковое изменение. В каком-нибудь еще языке что-нибудь еще такое произошло. там В древнегречески были звуки т, п, к, придыхательное стало, с, ф, х. И так далее, и так далее. И когда такое накапливается, то оказывается, что один и тот же корень может вообще звучать абсолютно по-разному в разных языках. И там... Ну, например, если, если рас рассматривать какие-нибудь интересные из известных этимологических эндоевропейских историй, да, -то слово э, дельфин греческое, да, слово желоб, русское и, анг и английское слово каф, они одного и того же индоевропейского корня. Причем каждое это изменение можно объяснить, оно каждый из них известно из истории э, германских, славянских и греческого языка, но в итоге получается совершенно разные вещи. Надо сказать, что слово «желоб» и слово «дельфин» — это одно и то же, но это какое-то очень странное утверждение. Да? Но вот в этом смысле, собственно говоря, есть важная методологическая проблема, которую я хочу подчеркнуть, потому что многие из утверждения, которые я сегодня делал, которые вы, которые вы наверняка подмечали, могут показаться довольно странными. Знаешь, я так очень легко говорю, что вот какое-нибудь там вот совершенно, одно совершенно непохожее слово похор, является родственником, другого совершенно непохожее на него слово. Да, вот я прошу. Помнить, что во всех таких случаях на самом деле за каждым таким утверждением стоит очень много мелкой, крепотливой работы по анализу звуковых соответствий между теми или иными языками, без которой все это не имеет смысла. Есть, если бы этой работы не было, то тогда можно более менее сказать что любое слово родственно любому другому слову. И вот про это надо, есть, надо всегда помнить: даже нельзя, что вот некоторая кухня, которая за этим стоит, да, я не успеваю ее показать в полуторачасовой лекции. На самом деле, она очень большая, да, и не надо. Надо забывать, что иначе можно выйти в область совсем уж фантазии. А можно я еще спрошу, а да. есть будущее вот у какого-нибудь искусственного языка типа эсперанто, ну только я не знаю, как-то там еще какие-то есть. Вот есть будущее, как на ваш взгляд так, пофантазируем немножко. Ну. Все-таки хочется как-то объединиться всем, или пусть и русский учат быстро, потому что я больше ничего очень не в состоянии. Ближайшее будущее искусственных языков, мне кажется, связано с восьмым сезоном Игры Престолов, потому что там все это мы можем наблюдать, но это, конечно, не искусственные языки для международного общения, да, искусственный языки скорее для художественных произведений. А вот искусственный языки типа эсперанто, они, ну, эсперанто вполне жив, 2 миллиона человек говорит на эсперанто, так что эсперанто как раз один из редких примеров успешного искусственного языка. Но опять же мы понимаем, что для того, чтобы новый искусственный язык стал языком международного общения, это маловероятно, да, потому что у него нет этой начальной базы большого числа носителей, да. То есть, если вы сейчас захотите учить английский, ну, когда английский становился международным языком да, что было хорошо, что было много людей, которые уже говорят по-английски. Да, в случае, если там, вы сейчас придумаете международный язык, скажете, пусть это будет международный язык, да, то вы не наберете так сказать, начальный вот этот вот импульс, да, вы не наберете эту начальную группу людей, которые будут на этом языке говорить. Так что я боюсь, что все-таки для международного общения э, естественные языки лучше языков искусственных, вот именно по этой причине оказываются приспособлены, хотя, может быть, там, эсперанто какой-нибудь был бы вполне удачной заменой мировым языкам типа французского или английского как это собственно говоря и планировалось. Но, в общем не могу обещать. О сколько Хорошо. вопросов. Вот. Давайте все вопросы будут в микрофон, потому что у нас есть идет трансляция и все вопросы, если не в микрофон, их никто не слышит. Возьмите микрофон, пожалуйста. Угу. Вот у меня вопрос. В русском языке есть правило жеши пиши через букву но ну, Мне кажется, никто не может ответить, почему именно так, просто такое правило. И все так вот пишут, писали, будут писать. Как бы в китайском языке, насколько я знаю, ну таких правил необъяснимых нет. Они все логически обоснованы. И при этом Китай сегодня показывает очень э, динамически развивающийся экономический рост. Mm -hmm. Как Вы считаете, следует ли нам сейчас людям начать изучать китайский язык, вместо изучения английского, который mm -hmm. сейчас, наверное, самый популярный mm -hmm. для изучения? Mm -hmm. Я, я, я здесь вижу несколько вопросов, на которые я постараюсь ответить. Первый вопрос про жиши, почему они пишется через «и». На самом деле это чрезвычайно разумное правило, но с точки зрения русского языка XIII века. Да, потому что давным-давно эти согласные были мягкими, да, э, ж, ж, щ, и поэтому после них было вполне резонно написать буквы, э, ну, буквы, которые обозначают смягчаю, смягчающие гласные, да, то есть «и», а не «ы». Тот факт, что «ж» и «ш» были когда-то мягкими, мы сейчас можем наблюдать. Да, мы, можем наблюдать э, так, мы можем наблюдать, например, когда мы возьм, если мы возьмем слово «стол», да, то родители, по множества числа, от него будет «столов» если мы возьмем слово дом, то родительный падеж нашего слова будет домов. если мы возьмем слово конь, да, то родители падеж нашего слова будет не конев, а коней. если мы возьмем слово э, слово царь, да, то царей, а не царев. то есть смотрите, после мягких согласных ей, после твердых ов, но внезапно после ж и ш тоже будет ей. да, нож ножей Камыш-камыше, а не ножовый камышов. Потому что Ж, ши ведут себя как мягкие согласные. Ну и с другой стороны, да, еще один разумный аргумент за то, чтобы писать И, а не И. Там стоит о том, что там сейчас нет противопоставления по мягкости. Да, давайте писать э, после, там, после тех согласных, где противопоставления по мягкости нет, просто ту букву по умолчанию, которая никакой мягкости не обозначает, а встречается в самой независимой позиции от твердости мягкости согласных в начале слова. Да, поэтому после же Ш, Ч мы пишем И, мы пишем А, да, не и и я. Но это такие вот разумные соображения, которые позволяют нам помнить, почему мы пишем жи ши через и. Но что касается китайского языка, да, то китайский язык, э, в общем, хорошее дело. Да, английский язык тоже хорошее дело. Но э, у китайского языка ужасно, то есть, как бы ему ужасно мешает стать глобальным языком письменность. Да, мы понимаем, что если бы китайский язык э, Пользовался буквенным алфавитом, да, то его распространение было бы, видимо, гораздо более э, успешным Потому что сейчас все-таки очень-очень э, значительная часть мира не готова пользоваться китайским языком и плохо выучивать китайский язык, даже если его учат, потому что китайские иероглифы это довольно, тяж... довольно тяжело для осваивающего язык э, во взрослом возрасте человека. Да? Ну, не... не человек, который с детства вот в китайской школе выводит иероглифы. Поэтому я думаю, что китайский язык можно пока не учить. Я думаю, что пока Давайте ограничимся английским языком, да, выучим его хорошо. А там уж как пойдет для международного общения, для лингвистических целей из любопытства, конечно, хорошо учить и китайский, и японский, и венгерский, и суахили. А вот для, для практики, да, китайский, как видимо, все-таки скорее бесполезен э, в значительной части из нас. Угу. У меня вот параполиткорректность в языке по, по поводу негров. Скажите, да. а обозначение вот именно расы негроидные это еще не ругательное? Ну, сло, сло, Слово раса это вообще говоря ругательное в значительной да? части западного мира, да? слово, слово раса не является вообще сама идея, что существуют какие-то расы, да, является очень э спорным э, очень, спор, очень спорной концепцией, да, потому что ну, вот в российской науке она более или менее принята. Да, есть люди, которые занимаются рассоведением, но, например, в... Ну, вот Дробышевский, ну, Дробышевский жаловался да. вот как раз-таки на это, что э, это не считается политкорректным, он а элементарно не может какие-то антропометрические данные снять, там, не знаю, объем черепа, грудной клетки и так далее. Ну, да, а да. В языке вот как раз-таки уже тоже не пользуются этим? Ну, ну, Это терминология. Ну, вот ну, лингвисты никогда особенно не интересовались э, идеей <с рас, да, потому что языковые семьи все-таки устроены совершенно по-другому, да, то есть нет никаких идей, что антропологические характеристики физической антропологии связаны с языками. Мы понимаем, что, например, на на семитских языках, скажем, говорят совершенно разные по своим антропологическим характеристикам люди. да, там Какие-нибудь амхарцы в Эфиопии да, и арабы, они совершенно разные по цвету кожи и по внешности. И поэтому вот для лингвистики это никогда не было актуальной проблемой на самом деле. Да? То есть, лингвисты, общем... Спасибо. Ой. Током бьемся. А, так, одна рука, еще вроде вторая. Там вижу, вижу дырки. Угу. Александр, спасибо за познавательную увлекательную лекцию. Вот мы обошли стороной такой важный вопрос, я бы сказал, очень остро стоящий для многих людей, как этимология, этимология слова такого этнонима как славяне. И, угу. который породил еще огромное количество топонимов, типа «словения», там, Словения Словакия, «словакия» и так далее. Вот. Не могли бы вы внести ясность, может быть, существует какая-нибудь наиболее приоритетная гипотеза о его происхождении? Да, ну, две, видимо, основные гипотезы про слово Славяне. то есть одна гипотеза, которая связывает его со словом «слово», Славянским, собственно, да, ну, то, то же самое, что греческое «клеос», «слава», да, «клеопатра», и так далее. Вторая гипотеза, которая связывает его с латинским словом «склавус», да, которое означает «раб». И это, ну, вообще говоря, да, то есть, если, если мы принимаем латинскую, латинскую этимологию, она не очень... Она не очень удивительна в свете некоторых других названий славянских народов. Ну, например, слово «сербы» да, видимо происходит от латинского слова «сервус», да, ну, или, ну, от того же корня, что латинское слово «сервус», да, ну, там, то есть «слуга». Так что в эту вот концепцию довольно неплохо вписалось бы славяне от, от того же самого слова, которое значит «раб». Но, ну, мы понимаем, что это... Может казаться не очень приятным, да, но с другой стороны какая разница сейчас, да, в 2019 году думать о том, что там, что там мы какие взаимоотношения были у наших предков, с кем-то там еще N тысяч лет назад, думаю, что можно не беспокоиться, так что мне кажется, что ну вот э, эта проблема, да, интересная, но не заслуживает тех э, копий, которые вокруг нее ломаются. То есть, даже если мы признаем латинскую этимологию, но ну, давайте уж с ней смиримся и не, не будем выводить из этого каких-то глобаль... делать каких-то глобальных выводов, которые не имеют никакого отношения к современному миру. Спасибо за прекрасную лекцию. Меня давно интересует э, сходный по теме лекции вопрос: почему в русском и польском языке настолько противоположны значения слов? Например, там магазин, склеп. Ну, не, не настолько противоположное, да, это скорее означает, что э, почему есть три примера, в которых, в которых там не те значения, да, это же не то, чтобы любое русское слово значит не то же самое, что, что любое польское, да? есть некоторое количество смешных примеров, которые всем известны, да? там, магазин, склеп, красота урода, да, которая по-польски. Э, и это, ну, опять же, э, объяснимо, да, потому что... Ну, например, да, вот там, склеп, да, это некоторое помещение. Да, какое помещение мы, ну, склад, да. Магазин склад, собственно говоря, по происхождению да, ну, там, мы понимаем это, да. Ну, то есть, как, это, как эти вещи развивались, да, они могут развиваться немножко по-разному. Да, ну, например, там, некоторое закрытое помещение по-русски называется баня, да, оно же банка. На банк — это уменьшительный того же корня. И э, тот же пример про слово «урода», да, знаменитый, он объясняется тоже очень просто, потому что в слово, слове «урод» и, э, русском и в слове урода польском разные приставки да, потому что там приставка у по по-польски, которая соответствует русскому у а в русском слове урод на самом деле та приставка что в слове «юродивый», да которая изначально отрицательная да, то есть польская урода это красота от глагола уродиться да а урод по-русски это отрицательная приставка но там то же самое что не с некоторыми такими изменениями да буквально нерод да, и тогда это довольно легко объяснимо. Но вот таких э, смешных примеров, да, их можно подобрать в любой паре близкородственных языков, где похожие слова немножко в разные стороны развивались. Да, там, в русском и в сербском тоже есть какое-то количество известных примеров. Ну, там, Скажем, по-сербски слово – это буква, да, речь – это слово, речь это слово там, э, говор – это речь. Ну, все это ужасно неудобно с одной стороны, ужасно весело с другой стороны, но, так сказать, я бы не преувеличивал роль этих ложных друзей-переводчиков. Они, на самом деле, они говорят чуть больше, как кажется, чем они заслуживают. Александр, присоединяюсь ко всем благодарственным словам по поводу лекции. И вот еще вопрос по поводу негров. Возвращаясь к тому, что вы упомянули, что... Сейчас уже вроде негры, а не венгры, правильно Негры, да, да. Вы упомянули, что слово нигер происходит от слова «негра», ну и восходящего к латинскому ни нигру. А слышали вы о гипотезе, что оно происходит не от латинского негра, а от английского нигро, выросший на коленях? И то, что табуировано, оно из-за того, что выросший на коленях ассоциируется именно что? с рабством. Да, ну, это гипотеза довольно безумная, да, в том смысле, что это вот как раз такой типичный пример, который показывает, что мы э, в общем, можем, можем сблизить все, что угодно, Народная с чем угодно, этимология. народной этимологии. Да, но э, почему она этимологически кажется странной? Да, потому что э, если мы посмотрим на английский язык, да, то, во-первых, это даже ненормальное образование по-английски. Да, то есть если у нас «ни», э, grown, да, так, так, это ненормальное английское сочетание, да, во-первых. Во-вторых, в реальных текстах оно не встречается нигде. Да, то есть нету э, то есть слова negro, э, слова negro, да, встречается гораздо раньше, чем эта этимология появляется, да, и поэтому ну, вот такие вещи, да, думаю, что можно довольно легко отвергнуть, потому что это ну такая изящная поэтическая игра, но не более того. Так что я бы считал, что ну, вот на эти вопросы эти мологи умеют сейчас, к счастью. У меня такой вопрос. Происхождение вообще болгар? Mm -hmm. Это кавказский период. И, скажем, вот, существует наиболее близкий к болгарскому языку, древнему, имеется в виду кавказского периода, это чуварский язык, это самый близкий. И вот, можно ли считать чуварский язык болгарским? Вот такой казост получается. Ну, можно ли считать шведский язык русским? Ну да, ну, наверное, до какой-то степени все это можно говорить, но опять же, вот ради красного словца, да, но так-то мы понимаем, что чувашский язык вообще-то тюркский, да, болгарский язык славянский, они довольно слабо похожи друг на друга, ну, совсем не похожи друг на друга, даже несмотря на то, что в болгарском много заимствований из турецкого. Так что, ну вот я думаю, что в качестве такой вот приятной шутки, да, хорошо. Ну, так более серьезно, наверное, все не стоит. Ну, там. Там тоже все не очень ясно, там есть, есть еще слово болгарский, да, которое может быть с ним связано, так что да. Ну, вот здесь э, готового ответа, наверное, у меня здесь нету. Хотя интересно было бы подумать. Да, ну, болгары и славяне, понятно, просто или чужое название, да, но вот про слово про тюркских болгар да, не рискну сейчас сходу, говорить что-то, чтобы не совсем не ляпнуть.